вечер, день, ночь, не знаю, что у вас там тема сегодняшнего расклада, это какие будут отношения с загадным человеком, первое, второе, третье, четвертое, выбирайте любое времечко в коммент, в описании под видео, потому что, если напишешь в другом месте, не будет красиво так делиться видео, вы сами, я думаю, что это все наблюдаете. Поэтому, давайте, загадывайте, можете какого-то определенного, можете соседа, можете... Какого-нибудь врача-грача, может быть, какую-нибудь зиночку с продуктового. Поэтому, дорогие мои, загадывайте любых людей. Можете загадать своих любимых, которых вот спят, сопят, кушают, делают что-то для вас. А вот это в особенности. Их лучше загадывайте, нежели каких-то зин с продуктовых. Поэтому, дорогие мои, <загадывайте> давайте далее. Выбирайте, А я пока пошла дальше. Если что, поставьте на паузу, отмотайте 10 секундочек, и будет вам счастье. Поэтому лайк like, сразу. Я свет люблю. Давайте, если что, если какая-то такая дебичевая дичевая какая-то, может быть, ситуейшн, давайте Таро Ангелов мне сказали. Мариночка, хочу, понятно, сделала. Я так, окей, повинуюсь. И Таро Дориан Верчи. Верчи. Не знаю, как правильно. Верчой, а у кого? Где-то видела вообще верчой. Именно было На полном серьезе. Непонятно. Поэтому вот. Дорин, короче. Но это большими буквами. А остальные там, кстати, три человека в эту колоду делали. Ответив как-то. Ладненько, поэтому погнали! Здравствуйте, кто загадал зеленого? Зеленого! Какие будут отношения с загадным человеком? Спонсоры, помним, что мы можем дополнительно что-то спрашивать, да? По раскладу именно. Какие будут отношения с загадным человеком? Ну, конечно, когда Марина хмурит брови, это сразу значит какая-то дичь. Марина даже не говори, все закрыла. Есть такое. Ну нет, ну нет, ну нет. Интересная дискуссия, где рождается истина. Давайте так, между вами, какие будут отношения с загадным человеком? Какие будут отношения с загадным человеком? Я, бы, я, я затрудняюсь не то, что ответить, я затрудняюсь протрактовать именно с каким именно, ну, то есть, смотрите, есть какие-то дополнительные моменты, что именно с загаданным, но ну, у вас есть отношения, а есть те, которые, допустим, у, нас, у вас нет отношений, но еще нету, но потом будут, да? Поэтому какие будут отношения с загадным человеком? Отношения, в принципе, имеют какой-то доброжелательный, больше, конечно же, характер, игривый, игручий, интересный. Если какие-то сексуальные предпочтения, то здесь люди могут очень сильно снюхаться. Ну, давайте, давайте я вот по, по тому, что если э, у людей как бы кто-то на другого человека, но с ним не в отношениях, ну просто интересно. Э, с тем человеком вы можете снюхаться. Снюхаться, возможно, если вы противоположный пол, то по каким-то вопросам именно характера постельным. Кекса. Кекса. Можете как-то, кстати, э -эро какой-то эротический такой темперамент подходит под друг дружке, здесь может такое проигрываться. То есть темпераментные оба, значит и в принципе что-то нравится для двоих. Здесь общие могут быть и интересы, и общие могут быть какие-то принадлежности к каким-то этническим группам у двух интересных, великолепных тут людей. Если вы загадывали в принципе одного и того же пола, то здесь вас ожидают, в принципе, с этим человеком м -м, больше каких-то выяснений м -м, отношений. Кстати, выяснений отношений, сейчас, сейчас это, про это тоже скажу. То есть здесь больше люди найдут друг друга как некое бро, -бро друзья, что-то общее. М -м да. Возможно, если какие-то начальные, то не сразу такое... Я бы сказала, не сразу будут именно с каких-то... Как если начинаться у вас будут отношения, то они не будут сразу. Они будут более иметь тихий характер и не такой... не взрыв, не бам. Даже если у меня плеть тут выскочила. Вторая. То есть начинаться будут более-менее положительно, приятно, с мелочей, с каких-то поддавал к флиртушек по флиртушек интересов игр. А, в принципе, если тут загадывают каких-то человеков, которые, допустим, в отношениях уже, но раз, важно развитие, то здесь появится некоторая ситуация между вами, которая, в которой вы нач, увидите я бы сказала немножко какую-то для себя истину, что-то вы из этого подчеркнете. То есть ситуацию, возможно, не особо приятного да, характера будет иметь, то есть между вами, но она будет необходима для ваших отношений с этим человеком. Да, поэтому, дорогие мои, что-то между вами и этим человеком, что-то такое не очень приятное про, промельканет, про, прогульнет, вот. И что, в принципе, вы откроете некую истину для себя. Угу. Ну, возможно, какое-то решение, либо какие-то последствия будут также. Я бы сказала, что из какой-то ситуации с этим человеком вы просто сделаете для себя некие выводы. Поэтому, дорогие мои, я не могу сказать, что они для кого-то будут плохие, для кого-то хорошие, для, для каждого по-своему, но здесь определенно будут выводы, и без этой ситуации ваше бы отношение, просто бы вот именно какой-то вывод для себя в этой жизни, его бы просто не было. То есть какая-то не очень сильно значительная, а не очень сильно приятная ситуация проиграется, при которой вы что-то для себя поймете, что-то для себя почерпнете и откроете. Вот здесь я бы сказала немножечко так. Если, в принципе, еще раз, то если вы загадывали человека, с которым у вас нету сейчас отношений, то отношения могут быть играючи, могут быть у вас проигрываются дружеские, нежные друг друга чувства, возможно также чувство какого-то единства, возможно, ты, вы там оба чем-то одним занимались, чем-то, не знаю, он играл, она играла, мы когда-то играли, а сейчас взрослые, либо мы занимались чем-то в молодости, а это очень сильно нас вот роднее тем-то. Вот здесь какие-то Обе родные, кстати, души здесь очень сильно проигрываются. Но ну, здесь рыбак рыбака видит издалека, здесь похожие могут быть и интересы и предпочтения у людей. И они могут на этом очень сильно сыграть. Если взаимодействие просто с человеком и какое развитие, соответственно, у вас проиграется просто не особо приятная ситуация, которая как раз-таки именно будет очень вам полезной в, в этих в отношениях с этим человеком. Это для вас некоторые сделают, вы, вы сделаете некоторые выводы для себя, что-то для себя откроете, что-то поймете, возможно, станете спокойнее, стабильнее, будете больше принимать эту жизнь, нежели как-то отталкивать. Но ну, это более как-то глобальненько, вот так бы я бы сказала. Но что-то для себя. Станете умнее, но я бы сказала здесь больше, что вы просто что-то для себя подчеркнете в этих отношениях с этим человеком, будь то мужчина, будь то женщина. А вы не сказала здесь прям одинаково одинаково. Давайте совет, совет, совет, совет. Ну, а вдруг мало ли? выстраивать диалог с этим человеком, если он вам очень сильно дорог и очень вам очень сильно нужен. Я бы сказала, по двойке жезлов умеете выстраивать диалог. Здесь у нас семерка чаш, семерка жезлов и потом пятерка чаш. Соответственно, у нас тут по чашам и по жезлам Начало и конец, как совет совете, мне не особо прельщает. Да, дорогие мои, в принципе, здесь может еще и проигрываться так. В принципе, умеете выстраивать отношения. Семерка чаш, всякие интересные иллюзии, пятерка чаш, расстроенность, но тут семерка жезлов, что, в принципе, говорит о мозгах, о нормальном состоянии души, о каком-то противоборстве, а что у нас тут люди могут как-то противоборствовать в раскладе, тоже об этом говорится. и Тут uh, интересная двойка жезлов. Хм. Возможно, выберете какую-то некоторую для себя стратегию с этим человеком, если вы какие-то взаимоотношения хотите построить, все-таки как-то с ними двигаться дальше. Если вам совет не нужен, то вам не нужен. Но здесь как-то выберете и вы, вы, выбрать некоторую стратегию, возможно, из двух, какая, в принципе, подходит для того, чтобы выстроить с этим человеком отношения. Да, возможно, просто не надо все выливать, и все сразу все свои боли, все свое неприятное по отношению с этим человеком. То есть и здесь больше держаться как-то достойно, целенаправленно и уверенно в себе с этим человеком. Немножко оно здесь подталкивает на вашу какую-то жизнедеятельность и на то, что отстаивание от каких-то своих личных границ. Интересно. Вот такой какой-то мини-совет. Я не, я, я не знаю. Такой вот, такой интересный. То есть здесь больше не принимать, а здесь выбрать для себя наиболее интересную стратегию с этим человеком. Потому что не все с ним подходит, я так понимаю. Либо как-то здесь какие-то раздрайи, которые в принципе просто выведут на то, что с этим человеком нельзя вести иначе, чем вот как вот, вот так-то, так-то, так-то. То есть здесь немножко вот я бы сказала немножко такой момент. Да, развивайте свои отношения более стратегически правильно, нежели как-то в чашах пребывать, жаловаться, либо как-то иллюзорно об этом человеке думать. Здесь больше, как в моменте здесь сейчас, не пребывать. Соответственно, ничего не думайте об этом человеке, когда вы далеко от него, потому что надумать здесь люди в первую очередь очень сильно могут. Почему-то мне прям хочется об этом сказать, потому что, в принципе, по совету семерка, по пятерке. Это интересно. Поэтому здесь вот как-то наиболее лучшую стратегию для себя взаимодействия, чтобы взаимодействие с этим человеком выбрать. Вот, короче, как-то так. Ну, возможно, человек не понимает одно, а поймет другое. Ну, вот как-то может быть вот больше какой-то такой момент, если как-то... Может быть, надо если с этим человеком очень сильно по-доброму, чтобы он добром ответил. Либо очень сильно как-то, как вы знаете. То есть здесь больше на ваш вкус, на ваш цвет. Но почему-то вот как-то интересно. Ну, совете, как кидает вас на амбразуру. На амбразуру делай, что хочешь. Ну, по жезлам и причем по сочетанию именно прям конечных результатов именно семерки чаш, пятерка чаш. Я бы не сказала как-то действовать, либо как-то выбирать из многих и какого-то своего с кем бы что-то там нормальное было. Здесь я бы сказала не выбирать, а выбирать именно для себя некоторую стратегию действий, которой вы можете взаимодействовать с этим человеком. Королева Жезлов, потом императрица, доложила, вот, и выбрать, а не впадать в какие-то крайности, потому что по краям у нас семерка чаш и пятерка чаш. Да, с -с -с почему я не трактовала, как пребывать, не пребывая в иллюзиях, а и не пребывая в истериках, я это сказала, но я вскользь сказала, потому что это не главное. Здесь динамические карты, здесь показывает о каком-то авантюрных личностях, поэтому я и говорю вот так. Сочетание вот с такими Алинорманами и потом совет. Ну, такое немножко да. Немножко да. Все, давайте дальше. А, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, хитрюшки мои, хитрюшки, затишье у кого-то будет к лучшему, а чтобы все просто притихли надо, у кого-то затишье откроет новые э, грани, ну давайте дальше, здравствуйте, кто выбрал красный вариант, здравствуйте, какие будут отношения с загадным человеком, нет вот этих, это точно, Мужчина с розочкой. А, ну давайте как вот, да. Ой, ой, не договариваем, он тонный. Давайте так, дорогие мои. Это интересно, если вы загадывали на человека, который, в принципе, вы предполагаете, как-то строить с ним отношения, здесь как развитие отношений, я не говорю, что за, я не говорю за всех, но здесь такое томное, немножечко инфантильное развитие отношений, какие будут отношения загаданы, э, томное. Интересная. возможно, да, уже у кого-то роман на работе тоже может случиться, но здесь мне а, хоть убей, режет глаза, именно вот такая плеть, девушка, все дела. А, возможно, начнутся отношения. Если новый, если новый, возможно, от начнутся отношения достаточно внезапно, возможно, у кого-то вспыхнет некая страсть. Кто-то начнет просто с хитринок здесь. Но вот здесь, вот такое томное написание друг дружки письма, я бы сказала, немножко такое романтическое, великолепно светлое начало, но при этом предполагающее бурное развитие. То есть, здесь, вот какие будут отношения, здесь, если для новых, то, возможно, начнутся как с некого томления, с какого-то мужского шага, с написания. Но как-то вот именно как-то с хитрецой, я бы сказала, не невзначай. Извините, да, я моя... Можно мне присесть? И вот здесь и, и пошло, поперла. И вот здесь вот может как-то вот проиграться. Именно. Вот не означает, что-то человек что сделал, мужчина у нас, женщина. А женщина все не могу, дайте мне. И вот здесь какое-то такое. Возможно, некоторое томление э, между людьми на уровне ночного письма. Натя письмо эротического да, характера. Кексового характера. Вот. Но здесь, короче, как-то более так высоко, но при этом со своей какой-то некой такой со страстью. Ладненько, если даже так, то даже отношения будут развиваться больше. все таки есть страстные моменты, но есть хитринка. Есть хитринка и, и со стороны мужчины, и со стороны женщины. Кто-то кого-то здесь будет а, а, не то что обдуривать, а обдумывать. Нет, вот здесь кто-то... Понимаете, лиса-то касается и мужчин, и женщин, но оба с хитринком. может как-то друг другу, может, обман. Это моя аватарка, на самом деле это аватарка Анджелины Джоли. Вот, это я. Вот, здесь тоже может такое проигрываться. Ну ладно, это такая шутка-машутка. Ну так вот, дальше. Ну, с романтики, с интересной. Возможно, романтика прикреплена сразу сексуальными какими-то желаниями, потребностями, а, возможно, их полное выражение именно в письме. Так вот, давайте дальше. Как-то высоко, светлый, при этом неизменно. А, Ладненько, давайте дальше. Какие будут отношения с загадным человеком? Если вы вообще в отношениях с этим молодым человеком, возможно, какие-то а -а, всякие интересные дела, которые один сказал, другой подумал, но не понял... Либо не сделал Вот здесь немножко я бы сказала Кто уже в отношениях, тот не особо друг на друга может смотреть Здесь могут люди немножко разным думать Разные цели преследовать Поэтому вот здесь, возможно, вас немножко разъединит, немножечко как-то вы, вот вы в своей работе, он в своей, он что-то делает для вас, вы что-то делаете для него, но все равно мы вместе, но мы в разрозненно, немножко вместе, нам пока вот, вот мне интересно это, ему интересно то. Да здесь я бы сказала немножко в другом формате, именно если вы вместе, да. Здесь могут быть очень сильные, кстати, хлопоты из-за каких-то непонятных вещей. Непонятных вещей с стороны мужчины. женщины тоже. Да, дорогие мои, здесь в любом формате, даже вот даже если треугольники. Даже если треугольники здесь какие-то будут непонятки, недоговорки, здесь будут какие-то вот вещи, которые вот он сказал, а ты не услышал, что надо пойти в магазин. А он просто не пошел в магазин, потому что ему некогда. Либо вот какой-то вот, вот, знаешь, вот тебе сказано что-то, либо, либо ты ему что-то сказала и друг другу вы не поняли. И вот здесь, вот немножко вот больше непоняток, в в кто здесь в каких бы треугольников бы ни было, ни с тем, ни с другим. Если у кого-то есть два вот тут мужика, не будет понятно и ясно до конца какие-то вещи поэтому вот здесь больше как-то возможно здесь женщина сама мудрить хитрить со всеми будет мужчин тоже не исключаю да Здесь вот каждый, вот, вот, и, я вот и говорю, каждый занят какими-то своими делами. Каждый в какой-то своей, вот в этот, этот, допустим, в игре, ты в мечтах, он а, в любви, э, э, это третий, <сёк> если у кого-то есть, кто-то там в непонятных отношениях любовных, кто-то там в мечтах, кто-то в своих играх, каких-то игрищах, и в раздумках, и рассуждениях, и в ожиданиях. То есть здесь больше какой-то каждый сам, по себе мы касаемся друг друга, но мы занимаемся разными делами. Я бы сказала, какие будут отношения, если у вас есть уже отношения, если вы уже нацелены друг на друга и тому подобное. Но здесь какой-то даже без нацел, какой-то вообще. Возможно, другой есть, там другого смотрю. да. Тоже может очень сильно проигрываться. Но здесь два мужика прям, если что, в раскладе потом посмотрите. Это прям просто все видно. И у каждого свой некий компас. Вот у мужика компас, у женщин звезда, у мужчины часы. Каждая какая-то своя, своя траектория, у каждого свой какой-то некий путь ближайшее будущего, будущее. Возможно, который просто с вами касается, но который вот именно как-то вот прям не будет как-то. Немножко в каждой по разному углам баррикада просто расползется. Я не говорю, что это плохо, я говорю, что это хорошо. Не, просто каждый по своему углам. Совет, если он нужен. Ну, мало ли. Да, у четверка мечей у вас еще плюс выпало. десятка чар. Наслаждайтесь жизнью. Давайте, дорогие мои, у кого-то через отдых это просто придет. И кому-то надо просто покончить со своими какими-то головоломками какими-то страхами и просто их отпустить немножко здесь как-то стать легче стать проще плюс к тому потому что здесь две десятки как бы я бы я, я бы немного как-то не то что начать заново что-либо Здесь я, я еще раз говорю: как в совете, по четверке мечей, немножко вам стоит передохнуть, не стоит стоит отдохнуть вот этой вот частью тела, которая наделила у вас природа, которая иногда против человека идет. Потом по десятке чаш будь более в мире, в гармонии, в тем, что у вас находится в данный момент, будь то семья, будь то не семья, будь то еще что-либо, и отпустить, и закончить вот эти все какие-то по девятке мечей, какие-то некие страдания, вот ожидания худшего и тому подобное. Просто э, закончить вот эту всю, как и которая именно вас грызет изнутри. Просто быть проще, быть счастливее и тому подобное. Я бы сказала немножко в сочетании двух десятков быть проще. Две десятки, как все равно, имеется в виду, все-таки подвести под какой-то конец, но здесь больше все-таки говорится о мечах, то есть о ваших мыслях. Поэтому здесь просто не о чем переживать. Просто надо немножко отдохнуть, тогда вы его чётче можете будете видеть, и тем более не сильно погрезать какие-то свои страхи и в какие-то катастрофы для себя личные. Поэтому, дорогие, кому надо, тот э, смотрит. Кому, соответственно, советы не нужны, тот, соответственно, все нормально. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то так. Если что, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, как у вас, и что, и что, мне тоже же интересно. Поэтому, вот, короче, как-то так. Здравствуйте, кто выбрал у нас фиолетовый вариант. Какие будут отношения с загадным человеком? Срок загадывайте сами. Какие будущее можете загадать нового? Можете тем, кого будет какое-то развитие, что у вас, кто у вас уже в отношениях, поэтому кто с вами уже в отношениях? Поэтому любого человека какие будут отношения с загадным человеком? Поэтому ну, варианты. Ты мне, я тебе и все классно. Возможно, не о работе, о денежных финансовых проблемах. Но здесь люди друг на друга, что самое интересное, смотрят. Возможно, какие-то общие, общие рабочие моменты вас будут сближать. Но здесь немножечко как-то. Я бы не сказала, что отдаление, здесь, как все-таки, вы обратите внимание друг на друга. Если вы. Если вы в отношениях и в данный, допустим, момент, вы обратите внимание. Если вы уже обратили внимание вперед, с песней, <сёк> то, в принципе, я ничего здесь плохого не вижу, здесь положительно. Возможно, некоторые новые идеи, некоторые новые дуновения у вас будут в работе. Возможно, вы просто будете общаться за ужином у вас. Это очень сильно сблизит какой-то момент. Вот смотри, а вот у меня на работе тот и -то тот случился, да? А у меня вот на работе и это. А давай поговорим. И вот здесь вот какой то я бы сказала, немножко на сближение пошло бы а, весь лад больше друг на друга, возможно, вы просто будете обращать внимание, просто будете какие-то замечать, какие-то про грехи, недостатки. Не, не, не, не. Достоинство. Достоинство, какие-то приятные черты. Это как вот ты вот не ожидала, а он сказал, ну такая кроха. За щечку так дернул, вот и все. Вот здесь какое-то такое немножко такое обоюдное, абажурное такое мяу между людьми и в развитии, если у вас, соответственно, отношения происходят. Вот, немножко на сближение, немножко на каких-то, ты одно, я другое, мы вместе что-то сделаем. То есть вот здесь вот, я бы сказала, очень сильно легко, тепло, приятные отношения, в принципе, такие. Сами по себе и будут какой-то момент сближающий, немножко, я бы сказала, характер. Так вот, какие будут отношения с загадным человеком? Допустим, если вы загадали на человека, которого вы не в отношениях то, в принципе, вы друг на друга будете смотреть, просто подмечать. Возможно, какие-то у вас общие темы найдутся. Возможно, вы же о чем-то одном будете говорить. Возможно, кто-то будет первый диалог на контакт. Но вот здесь вот я бы сказала, просто обратите друг на друга какое-то некое внимание. Но немножечко бы... Да, вот с оттенком какой-то. А вот я знаю, что вот так-то так-то. Здесь, я бы сказала, немножко предполагает некое общение, некое эм, обоюдное э, с друг с другом объединение какой-то некой информации. Но почему-то хочется сказать, может, у кого-то рабочие здесь больше отношений, потому что они больше как бы проигрываются. Может, вы будете обсуждать какую-то работу с этим человеком, может, вы как и будете обсуждать какие-то новые личностные проекты с этим. То есть, вот здесь что-то с ним вы будете творить, что-то будете обсуждать, что-то новое, что-то полезное для обоих, и причем имеющие выгоду вдвойне, и у него, и у вас. Здесь какие-то выгодные э, отношения друг для друга будут даже если не никак развиваются, вот я бы сказала, почему-то я трактую всегда как развиваются, <смех> не знаю, третий расклад, причем. Так вот, здесь как выгодное друг для друга сотрудничество очень сильно, возможно на каких-то просто общих нотах у вас. Также, но здесь вам выгодно вот как-то в нем видеть вот такого-то такого-то человека, а ему нужно именно от вас то-то-то-то. Здесь как то взаимовыгодные отношения просто будут которой вы будете делиться некой информацией, а, неким, возможно, также есть только переживания. Возможно, что-то делить, что-то общее, если у вас что-то накопится, либо кто-то появится. Поэтому, дорогие мои, здесь вот взаимовыгодные отношения для двоих людей. Здесь совет вообще даже не нужен. Совета даже вообще не нужен. Я Немножко змею процерковал в другом значении Немножко змея для меня это не только Там соперница и злая ведьма Все дела для змея для меня Немножко всегда в другом значении Поверите, играйте Ну не без ссоры, не без каких-то едких замечаний со стороны женщин и мужчин и наоборот, поэтому не без этого. <свят> не все так гладко, но все равно все здесь более-менее как выгодные условия для двоих. Такие интересные отношения могут быть у вас загадным человеком. Поэтому давайте поугнали дальше. Здравствуйте, кто загадал фиолетовую? Какие будут отношения с загадным человеком у фиолетовых? А кто здесь продолжается смотреть после фиолетовых? У фиолетовых и фиолетовых смотрят. А, подождите, кто <какие>, какие будут отношения с загадным человеком у кто загадал синенькую голубенькую позицию? Угу. Это отменит однозначно вашу жизнь. Здесь кто-то вас... Вот, вот знаете, и вот не то, что судьбу найдете с этим человеком, но кто-то... Я вот не для всех, я бы сказала, наверное, это проиграется, но, возможно, для большинства. Здесь вот именно найдут того человека, с кем бы хотели бы просто соединить, возможно, возможно составить контракт. Если этот человек, допустим, для вас некий новый, да, ну, новый человек, будут отношения, какие будут а, взаимовыгодные, но ну, причем на каких-то добровольных условиях, которые изменят вашу жизнь и его жизнь на корню. В принципе, вот здесь, я бы сказала, немножко произойдет с этим человеком некоторые изменения, возможно, даже вместо жительства, работы, и... ваших каких-то предрассудков, ваших каких-то понятий. Я бы сказала, ваша жизнь с ним и изменится, как и его с вами. Здесь Там взаимовыгодное, а здесь больше как мы идем вместе, мы идем рядом, и у нас все меняется. То есть здесь как больше, как проигрывает все-таки как пара. Дорогие мои, возможно, если вы загадали человека, с кем вы работаете, то здесь возможно, как вы объедините ваши усилия и создадите, и будете двигаться вашим мечтам, вашим проектам, либо вашему бизнесу. То есть здесь может проигрываться, может проигрываться и так. Если отношения на какие-то будущие, в принципе, с этим человеком вы захотите измениться, поменяться, возможно, у вас будут просто произойдут с этим в союзе с этим человеком некие изменения, которые будут именно ввести вас в какой-то некой мечте своей. Также здесь, если отношения, но ну, здесь очень сильно тогда у вас жизнь просто поменяется, и причем я бы сказала кардинально. Здесь очень много таких. Старший Харкан, я сказать, <смех> значительных... <смех> <смех> Опять аркан. На Значительных карт, которые, в принципе, говорят о значительных просто изменениях на корню, и просто, что вы думали раньше, это не будет проигрывать с этим человеком. То есть здесь, в принципе, если кого-то, кто на будущее, то это хорошее здесь взаимоотношение, но вы будете вместе изменяться, вас не только, а вы там переехали к нему, здесь и он. Переедет от себя К вас с вами другое место Вот здесь вот как вдвоем куда-то пойдем Здесь то же самое Вдвоем по лесу, да Прям идеально Потом, если у вас вы загадывали отношения Которые уже идут Допустим Допустим, отношения идут Какие будут отношения с загаданным человеком Здесь вы будете искать некие компромиссы. Возможно, здесь женское немножко полутание. Вот так же, как в первом варианте, кто-то будет чем-то занят. Но здесь мужчина как-то будет стремиться делать что-то для отношений. Он больше будет в процессе, нежели как женщина. Женщина как будто, вот, знаете, как на отшибе здесь будет немножко. На отшибе. Возможно, женщина будет погряза на каких-то своих делах. Но здесь вот мужчина будет ты чё, свечка пищишь, не пищи мне. Поэтому вот, М -м -м -м. какие будут отношения в принципе? Возможно, кто-то здесь для себя что-то найдет, может, какое-то еще объявление, что в принципе изменит какую-то вашу жизнь, либо ваш союз. Но что-то кто-то для себя найдет, возможно, по наитию именно женщины. Наитию хорошее слово, хорошее слово и прям здесь. Но наития я бы не сказала, что здесь в полном мире, если вы не знаете, что такое наития, простите, не, не, не время, попозже. Не наития, здесь больше вот-вот, что-то женщина подскажет, возможно, паре, что... Возможно, возможно, в паре, что же в принципе изменит жизнь на корню этой пары в общем. Поэтому, дорогие, здесь вас ждут изменения в вашей паре, очень сильно глобальные, по именно инициативе женской. Но мужской будет делать все как на стабильность, все как для семьи. А, мужчина как, а женщина как поверх все но и при этом будет подгонит какие-то идеи, либо подгонит какие-то соображения свои, что мужчина, в принципе, как некая основа, и двинутся они вместе дальше. Здесь вот какой-то такой момент развития. Здесь неплохо, здесь очень даже сильно все прикольно, но для вот женщина немножечко, возможно, в каких-то своих дебрях мыслях, либо в каких-то своих каких-то рассуждениях, Будет постоянно немножечко полутать. Но потом как-то выйдет из сумрака и все-таки подскажет, как чудо, как вот делается. Возможно, понаить очень сильно. Но женщина в это особо верить не будет. И будет очень сильно как-то это не очень будет ее прельщать. Давайте совет. А возможно, а возможно совет. совет. Совет выпал просто. Ну, кому мужа? Хотя, вроде, все, все нормально. вас творческого потенциала. Будьте командным игроком. Дорогие мои. Если вместе, то давайте будем командой, будем помогать друг другу в развитии и тому подобное. Потому что тройка динариев. Как мы помним, из классического Таро мы смотрим. Там один чувак делает два, я что-то там говорят. Вот то же самое, давайте работать командой. А возможно, что-то все-таки здесь построится. Почему я так сказала, все-таки команда это прям вот здесь главное. Хотя тройка, тройка пентаклей какая команда? Там он один все делает. Но он уже делает. По подсказки и он не мастер там фломастер поэтому а здесь у нас в раскладе видно что два человека вы женщина и мужчина если что потом посмотрите после э, выхода ролика на ютуб если чего кто там на стриме поэтому вот и здесь вместе люди что-то делают что-то люди творят и тем более по какой-то женской инициативе а мужчины как немножко как не то, что облагораживает, а вот какую-то делает больше основу. Потому что в основе лекон, а больше как-то немножко в, на отшибе женщина. Поэтому вот действуйте больше командной э, игрой вместе. Возможно, помогать в чем то возможно, ты ему помогла в, в то, что что-то, не знаю, мужскую работу сделала, а он тебе женскую. Но здесь я бы, не, я бы сказала немножко, именно тройку динариев раскрыла немножко в таком контексте как помощь именно друг другу но именно не помощь там я прям помогу а Помощь именно, возможно, вдохновить этого человека, либо наставить, либо как-то подсказать, возможно, какие-то свои идеи. То есть, помощь я тебе даю, на, налила суп. Нет, он сам налить себе сможет. Но вот здесь, а подсказать, чтобы он не был каким-то депрессивным, либо что-то еще, какой-то выход, это другое дело. Поэтому здесь не просто надо суп подать. Поэтому здесь немножко, я бы сказала, тройку динариев для себя в этой вот командной работе всему голова. Поэтому, в принципе, изменения и вас вдвоем просто ожидают, поэтому я и сказала. Именно никогда не рассматривала, честно говоря, тройку динарию как команду работу, но если вдвоем, и если отношения и развитие, и какие отношения, то вдвоем можете много чего построить. От твоих тут много чего зависит. В принципе, возможно, повышать свое мастерство, навыки. Тоже если вдруг, а если вдруг там по работе, да, повышайте свои мастерство и навыки друг друга, почему бы, собственно, и нет. Поэтому вот, короче... Ну, новое будет сложно, но, но очень сильно здорово, что будет новая и сложное. Поэтому, дорогие мои, все. Давайте спасибо за лайки, за комментарии, за теплые слова. Подписывайтесь, если что. Комментируйте, ставьте колокольчик, дабы не пропустить какие-то стримы. Потому что на стримах у нас тоже тут очень сильно интересно. Поэтому желаю вам всего самого лучшего и пока-пока.